В этом году в «Белой трости» исполняется 101 год. Мы проводим мероприятия, направленных на информирование общественности, привлечение внимания общественности к такой категории, как «Люди с нарушением зрения». Для того, чтобы еще раз напомнить о тех проблемах, о тех сложностях, которые у нас на текущий момент присутствуют. Цель сегодняшней акции это, конечно, призвать водителей, напомнить водителям о том, что на дороге могут внезапно появляться незрячие пешеходы. А мы понимаем и знаем из правил дорожного движения, что незрячий пешеход он может даже поднять свою белую трость, привлечь внимание, ну и, соответственно, перейти проезжую часть автомобильной дороги. Бывают такие случаи, когда водители порой недовольны о том, что звуковой сигнал кого-то может раздражать. А этот звуковой сигнал на самом деле дает возможность незрячему пешеходу сориентироваться на местности и подойти к пешеходному переходу, чтобы его переход через дорогу был безопасным. Я надеюсь, что водители с пониманием будут относиться к участникам дорожного движения, к людям незрячим, ну и соответственно тогда мы не будем иметь дорожно-транспортных происшествий.